Хоралы птичьи День пришедший славят. Умылись травы утренней росою, а мы спешим поздравить Владислава, Ведь день рождения — дело непростое. Пусть праздник этот выдастся лучистым, Пусть льются тосты под трезвоны чарок, И сколько пузырьков в вине игристом, Пусть столько будет счастья, А печали не будет вовсе в жизни многогранной. И только радость преисполнит душу. А суета, унылый вечный странник, Пусть никогда покой в ней не нарушит. И будет цель, заветная, большая, Стремление, чтобы к ней рождала силы. Любви без дна, без берега, без края, Тебе желаем мы, сыночек милый. Пусть станет Владик это добродетель твоим щитом, богатством настоящим, а дом твой будет пусть высок и светел, и в нем звенит ребячим смехом счастье.